Качутся сны, когда день настает, Где не встретить парящих над реками птиц. Оставляет весь скоростной самолет Всю В небе любимых родных луховиц. Помнишь, с тобой мы любили? Оторвавшись от грешной земли Мы смогли мы сумели до неба достать Оторвавшись от грешной земли Остается внизу вновь и вновь полоса Мигом стёрты запреты высотных границ. По блёсым лучом прочертил небеса Златокрылых и славных моих ухоиц. Помнишь, с с тобой мы любили мечтать, Небес звезды звёзд и мы смогли, Мы сумели до неба достать. От грешной земли. Там, где прячутся сны, Когда день настает, Где не встретить парящих Над реками птиц, Оставляет свой след Скоростной самолет В зиму небе. Дали. Мы смогли, мы сумели до неба достать, Оторвавшись от грешной земли.